Пережишь, может, грех, грех, Такая мука, такая ему, такая нечисть. Такая горечь, такая нежность Пережажда, пережажда, пережажда Со мной, дружище, об этой боли не дискутируйте Перед паролем стою, как рынок, перед мощами Не из квартиры, одну другую Не из квартиры, и столько Дольку перемещаюсь Я знаю этот подъезд На ощупь, на вкус, назад. Я прислоняюсь щекой к пиву В том нету ваших Один приятель на юбку я Другой на запад А я напротив пережажен А это дальше Пережажен Так это слово жжет И жажен Шер Бор и епископ Душа же тоже Покинув керпи Пережет И только Богу Бог, Потом известно Ее прописка Смогонно Прошу Свой взгляд, Свой взгляд последний На зимний дом Где наши И наши Живой в подъезд, переходит ходит лифт от души -э -э -э и эль глядит Живой подъезд, где лифт от души влюбленный.